Пришел человек занимать восточный банк с восточными, так сказать, законами. брать кредит. Вот, говорит, а сколько вам надо? Сто тысяч. А менеджер подзывает кассиршу, говорит, выдайте ему сто тысяч. Вот, он говорит, ну хорошо, говорит, где-то нам надо, надо расписаться. Паспорт? Да не, ничего не надо. Не понял. Ни роспись, ни паспорта не надо? Да не, не надо, так сказать. А если я не отдам и не верну, ну как вы не вернете? Как вы не отдадите? Но вам стыдно будет тогда. Чего? Стыдно тогда будет? Перед кем? Перед Господом Богом. Это когда это не будет стыдно перед ним? Ну когда предстанете, тогда и стыдно будет. Фи, предстанете. А когда я пристану? 10 числа не отдадите, 11-го